Ученые из Японии бьют тревогу из-за особо опасной мутации комаров, несущий целый букет из заболеваний. Исследователи изучили образцы москитов по и нашли 78% редких мутаций, которые делают их устойчивыми к большинству химикатов. Внутри себя они несут желтую лихорадку, вирус Зика, лихорадку Денге и другие серьезные болезни. Если ничего не предпринять, комары будут распространяться и дальше, представляя угрозу для всей планеты. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. Спасибо.